Ну вот он, я здесь живой, я пахну приключениями, дышу свободой, новыми скоростями их переключением для меня ты пахнешь выхлопными газами восьмицилиндрового от Гелендвагена. Ты мой двигатель бесперебойный. В тебе есть лучшее искрообразование. Ты вся взрываешься внутри, когда хватает твою руку, все, мы из любого кратера взлетим по вертикали, впереди сто миль, фигня! Едва я придавлю тебе педали акселератора, даже в бутунах холостых легкий мандраж, и карта мира в бардачке небрежно спрятана. Мы не страдаем недостатком топлива. У нас полно в крови цистерн аж 95-го. У тебя нет ключа, но ты с полоборота оживаешь так, что я как можно крепче держу руль. Мне нужно лишь нажать на кнопку старт. Аналогичным действием послужит поцелуй.